Наш курс по безопасности подходит к концу, поэтому самое время подвести некоторые итоги. Как я уже говорил, для обеспечения безопасности необходимо предпринять множество различных мер. Я их разделил на три категории. Физическая защита, программная защита и административная защита. Первое – это физическая защита. На этом уровне можно предпринять следующее. Это использовать охрану и контрольно-пропускной режим, использовать электронные замки, Использовать камеры, видеонаблюдения и датчики движения. И использовать какие-то внутренние механизмы физической защиты на оборудовании. Второе. Программная защита. Первое. Используйте сложные пароли. Не используйте пароли по умолчанию для служб. Второе. Используйте строгие права доступа. Третье. Отключите неиспользуемые сервисы. Каждый сервис – это потенциальная мишень. И, соответственно... Чем меньше запущенных сервисов, тем меньше потенциальных мишений. 4. Используйте BrandMaur и TCP Wrapper для ограничения доступа. Как их использовать, я сегодня показывал в этом курсе. 5. Используйте программы для обнаружения попыток вторжения, такие как TripFair. 6. Используйте антируткиты для поиска руткитов. 7. Используйте VPN. 8. Регулярно анализируйте журнальные файлы. Девятое. По возможности не используйте suite из git биты. 10. По возможности при монтировании файловых систем используйте опции no suite, no dev и no exec. Одиннадцатое. Используйте sudo. 12. На одном сервере запускайте только один сервис. Для этого можно использовать виртуальные машины, если нет аппаратных средств. В этом случае, если проблемы какие-то с сервисом произойдут, это не распространится на другие сервисы. 13. -е. Запретите пользователю root подключаться по SSH и с консоли. Как это сделать? Показано на экране. 14. -е. Не разрешайте пользователям использовать старые пароли заново. Для этого в файле Aof необходимо будет изменить одну строку. Как это сделать? Показано на экране. 15. Параметры ядра для повышения безопасности. В файле ctcl.conf рекомендуется добавить следующие строки. Первое это net ipv4 ICMP эхо игнор all равняется единице. Используйте эту опцию, если хотите, чтобы сервер игнорировал пинги. Следующая опция: net ipv4 iCMP эхо broadcasts равняется единице. Используйте эту опцию, если хотите, чтобы сервер игнорировал широковещательные запросы. Следующая опция. netIpv4 tcp SYN cookies равняется единице. Это активация TCP-sin cookie protection. это атака типа отказ в обслуживании, которая направлена на захват всех ресурсов сервера. Следующая опция: netIPv4 all accept source root равняется нулю. Маршрутизация сообщений используется для определения сетевого пути от исходной точки к месту назначения. Она применяется для диагностики некоторых сетевых проблем. В то же время атакующий может попытаться отправить в сеть такой пакет, а затем перехватить ответы. При этом ваш сервер даже не заметит, что работает совсем не с той машиной, которой следует доверять. Поэтому следует включить проверку исходного маршрута. Следующая опция. Net IPv4, NetIPv4.conf.all.acept.redirect.с равняется нулю. Перенаправление ICMP используется маршрутизаторами для передачи серверу информации о лучшем пути к пункту назначения. Атакующий может использовать перенаправление ICMP пакетов для подмены таблицы маршрутизации, тем самым направляя трафик по совершенно другому маршруту. Чтобы этого избежать, нужно использовать эту опцию. И последняя опция net IPv4 Conf all RP filter равняется единице. Активация IP Spoofing Protection. IP-спуфинг часто используется для проведения DOS-атак. 16. Удаляйте неиспользуемые учетные записи. 17. Установите ограничения на период действия пароля с помощью Change. 18. Установите тайм-аут на неактивное состояние учетной записи. 19. Установите пароли на BIOS, GROUP и SINGLE MOD. 20. Используйте безопасные протоколы передачи данных. 21. Сделайте дополнительные настройки PAM, чтобы увеличить безопасность. Как это сделать? Рассказано в этом курсе. 22. -е. Используйте различные ограничения для пользователей, такие как квоты, ограничения на количество процессов, процессорное время, память и так далее. 23. -е. Используйте сетевой анализатор и сканер, чтобы иметь представление о работе сети. 24. -е. Используйте внутренние механизмы обеспечения безопасности служб. 25. -е. Делайте резервное копирование. И 26. -е. В программной защите гораздо надежнее зашифровать файлы, чем пытаться их защитить другими способами. Это нужно учитывать. Поэтому там, где можно использовать шифрование данных, нужно использовать. Административная защита. Первое. Необходимо разработать дизастер-рекавери-план. План восстановления инфраструктуры после сбоя. Второе. В организации должен быть порядок работы с конфиденциальными документами. Третье. Повышайте квалификацию персонала. Четвертое. Разграничение прав доступа. Пятое. У вас должна быть кадровая политика. Шестое. У вас должна быть регистрация и учет персонала. Седьмое. Читайте бахтраки и сайты разработчиков, чтобы быть в курсе последних уязвимостей в программах. И восьмое. Повышайте свою квалификацию.